Как раз и написал от того, что я буквально вот стоял на кухне и только я закурил сигарету. Я не знаю, откуда эти строчки приходят вообще. Мне кажется, иногда, что. Ну знаете, я не этот. Я не Жанна Гузарова, чтобы сказать, что у меня есть связь, связь с космосом. Я не столь гениален. Но они откуда-то берутся. Это стихотворение про очень важный орган нашей жизни. Я считаю, что это практически самый важный орган. Иногда он походит на первое место, и мозг вообще отключается. Но я считаю, что иногда это совсем неплохо. Просто нужно иметь правильное управление. Не делайте из сердца рудимент, храните в нем все самое родное, И берегите каждый компонент, Пока оно действительно живое, Пока оно цветет у вас внутри, Пускай корни к разуму и телу, Не думайте, что порция любви способна помешать благому делу. Найдите место храбрости, добру, Пытаясь защитить его от боли, Не думайте. Не надевайте душную броню, а строже воспитайте силу воли, Пока оно горит у вас в груди, покуда там не все пропало. Не превращайте сердце в рудимент, больших сердец и так на свете мало.